啊，变焦了。这是什么？变焦？怎么变焦啊？那也是个价格降。 Звучит музыка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 я такая изумлённая. Полощава ведь не Последний <звёзд3> <смех> попал. <смех> не пал я снайперу. Нет. Ну, наверное, не пал я свет. На него попала. <смех>